сообщение там вот по сведениям поступил отвод по новым основаниям а так что помощник слушатели если вы являетесь слушателями по судебным заседаниям вы не можете высказываться потому что вы не являетесь участником если вы будете нарушать установленный порядок я буду вынужден вас. просто э, наблюдаю за законностью и вижу ее нарушение что не поступившие документы ни судья не истребует из секретариата, поэтому я указываю на эти нарушения э, это обязанность слушателя наблюдать за законностью Пока минута молчания можно, это все-таки... Слушайте, вам нельзя участвовать в судебном заседании? Нет, как... Если вы желаете, мы можем вас допустить, установить вашу личность. Как человеку, я не в судебном заседании, спросите, как у человека живого, может соблюдаться законность тут, будет соблюдаться это вообще или нет? Нам так. пригласить судебного пристава, чтобы у вас вывелись. Я могу сам уйти знать. по вашей просьбе. Просто я хотел узнать, будет соблюдаться законность или нет? Просто хотел бы удостовериться. У вас нет таких прав создавать законность? Удостоверяться у меня нет прав, да? То есть Опять законность это не пахнет, по-моему. Было подано заявление о предоставлении копии документов. Указывает, что не был разрешен от вот не был заявлен, поэтому не было разрешен судебным заседание. А Отвод был заявлен, вы об этом знаете, только что вам было сообщено об этом. Возражение номер один о действии судьи. Также до начала, ответчик указывает, что до начала судебного процесса в канцелярию поступило волеизъявление в без требований убить документов. Данные документы, заверенные должным образом, не были представлены. Присутствуют в судебном заседании, однако не желают представляться в суду, чтобы установить его действие. Поправочки Куприянов не присутствует. Воля изъявления слушателя, поскольку протокол ведется для всех действий и фразы слушателя должны быть внесены в него, то хочу, чтобы все фразы слушателя живого мужчины Денис были внесены в протокол, соответствовали с аудиопротоколом о выпиющем беззаконии, творящемся здесь, о том, что исследованы документы только истца, а Документы, находящиеся в канцелярии ответчика, не исследованы. Под протокол, пожалуйста. Ну, вы уже назвали, живой мужчина Денис. Вы нас представляете, как он Денис Нет, нет, никого не представляю. Число месяца года рождения своего назовите? Для чего? Для того, чтобы установить вашу дело. Нет, числа месяца года рождения. Не желаете? У живого мужчины нет числа и года рождения. Место регистрации с вами У живого мужчины нет регистрации. Проживаете по какому адресу? Проживаю на планете Земля. У вас документы, удостоверяющие вашу личность имеются? Нет, у живого мужчины нет. Тем более, сейчас повыше уровень вашей компетентности слушателей. Не обязаны эти документы предоставлять. Суда. 25 февраля 2021 года поступило более изъявление. было подано более изъявление об 9 документов, заверенных надлежащим образом, подтверждающих личность, должность полномочия, лица Евшова Татьяны Евгеньевны, называющей судьей. По данному отводу стержения в разъяснении желаю, чтобы указан документ был приобщен в качестве письменных доказательств. Считаю, что удалось дать следовательное уважение к суду. Считаю, вот, э что удаляется чудесательная для